Отчет сотрудника в цветочном магазине. Открытие и закрытие смены. Так как все цветочные магазины работают с кассой, то необходимо открывать смену и закрывать. Есть несколько форматов работы. Да? Первый формат работы это когда у вас флорист-продавец и несет материальную ответственность за деньги. И вторая это кассир который несет только ответственность за кассу, и флорист не принимает никакой абсолютной да, деятельности в материальной ценности. Но открытие кассы, да, то есть открытие смены в любом случае происходит по одному принципу. Так как в магазине присутствуют материальные да, товары, материальная ценность, за которую несет сотрудник ответственность, это значит у нас деньги и это товары товары это инвентаризацию необходимо проводить и вы должны да то есть идут определенные показатели которые Фиксируется по остаткам в наличии магазина и проводится инвентаризация, на основании которой делается мат ответственность да, того человека, который отвечает за это. Это необходимо обязательно предусмотреть в договорных отношениях между сотрудником и компанией, потому что важно, кто несет ответственность и кто будет отвечать за недостачу или за порчу имущества. Сейчас я расскажу вам нашу форму отчета. Итак, сейчас мы рассмотрим особенности да, и нашу специфику ведения документации. Значит, у нас есть ежедневный отчет, который заполняется сотрудником дневной или вечерней смены при передаче. А какие особенности хочу подчеркнуть? В первую очередь это значит, касса. Да, здесь у нас указано остаток на начало смены значит И остаток на конец смены Весь этот отчет, который у нас есть в бумажном Он в таком же варианте у нас находится и в цифре да, В 1С Но бумага подтверждает То есть это является таким документом подтверждающим да, вся операционная деятельность, подписывается сотрудникам, прикалываются Z-отчеты от кассы, от терминала. И таким образом при возникновении каких-либо случаев с техникой, потому что я на своем опыте знаю, что техника не безупречна, иногда бывает такое, то что что-то может произойти, да, и, допустим, оттатки там скаканули Или какой-то сбой, или еще что-то И у нас всегда на момент того, да, допустим, когда свет выключился Но вот все, техника не работает У нас есть определенный регламент как флорист должен дальше проводить смену в аналоговом управлении. Да? То есть мы возвращаемся обратно к нашей тетради, к нашим, соответственно, резервным бланкам, при помощи которых как бы записывается в рукопашку, а потом уже дальше, когда вся система восстанавливается, ну, то есть мы начинаем обратно восстанавливать, смотреть, что где ушло. И тогда нам нет необходимости проводить дополнительную инвентаризацию, ну, допустим, как вариант. Что здесь мы имеем сейчас по ежедневному отчету? Я вам сейчас расскажу наши показатели, которые ведутся в отчетах. Отчете. первое это цена но ну, номенклатура соответственно да то есть товары остаток начальный приход расход со склада на склад дальше расход в виде списания брак да, дальше продажа количество это количество наименований и общая сумма на которую продались и дальше у нас идет конечный остаток вот, конечный остаток, по которому, да, допустим, у нас два флориста работают, и дневной, и вечерний. Вечерний флорист, у него обязательно в регламенте провести инвентаризацию по срезанным растениям. То есть, по этим остаткам онлайн, которые он принимает, он проводит инвентаризацию и принимает, соответственно, ответственность на себя. А, теперь, а значит, по открытию-закрытию кассы. А, значит, первое, что важно, это Z-отчет, да, z который выдает а, кассовый аппарат. в z отчете указываются значит оплата наличные, оплата безналичные. и также обязательно должен быть z отчет а, то есть сверка итогов по терминалам. Потому что у нас, так как работает да, и дневной, и вечерний флорист, вечерний, соответственно, работает через переносной. Второй у нас есть переносной терминал. Это на случай, первый, это когда работает вечерний флорист, и он работает, допустим, через окно, да, так как по технике безопасности в 10 часов они закрывают, и работают только через окно либо же когда выходит из строя там какие-то проблемы с интернетом или с оборудованием то флористы берут второй переносной терминал и также по нему должны будут потом приложить акт сверки да по которому дальше уже бухгалтер сверяет приходы расходы важно наладить и зафиксировать форму ежедневной отчетности либо флориста до да, либо кассира тот кто несет материальную ответственность за ваши деньги да, потому что товар и деньги которые находятся в кассе это собственность компании или владельца и за них кто-то должен отвечать на основании определенных правил то есть фиксируется материальная ответственность и исходя из этого всем понятные и четкие правила игры если вы хотите настроить или провести аудит вашей отчетности или перевести аналоговый отчет в цифровой или же наоборот. Да? Из цифрового сделать регламенты, как работать в аналоговой системе и как провести вот эти проводки для того, чтобы реестры по продаже и по ежедневной отчетности флористов бились в дальнейшем с управленческим учетом, для того, чтобы вам уже принимать на основании этих данных решения. Записывайтесь ко мне на консультацию. Вопрос-ответ. Ссылку я прикрепляю в описании к данному видео, поэтому жду вас на консультации. Друзья, спасибо большое за внимание. Пользуйтесь моими знаниями и услугами. Я всегда рад помочь.